Ну что, друзья, всем привет О дядьки Гимонага. Видели новую заставку? Это для вас Улучшаю канал, как могу Осваиваю программу Адобу Премьер Про Уже не помню какая версия Но из последних Но осваиваю Это так сказать Уже давно, лет 15 я ее осваиваю С первой версии На самом деле Это Из тех Адобовских тяжеловесов, которые можно Годами осваивать И до конца не освоить Это вот надо работать и заниматься никого нет снимая масочку заниматься этим по работе чтобы проникнуть так сказать вглубь в своих изучениях поисках каких-то тонкостей а такими любительскими блогами когда занимаешься да еще основная работа занимает много времени то Время от времени находишь что-то, а потом, пока ты ничего не делал, уже все забылось и начинаешь снова. Так что пытаемся что-то красивое делать. Все для вас. Ну вот у нас такая зима. У нас, нас везде девочки, короче, металлочки. Ковид опять у нас сына. На этот раз. Вот. Фаренгасы купил. Так. Скажите мне, пожалуйста, что у вас здесь в городе пьют? Все. А предпочитают? Водку. Ну, это ничего. Вкус грубый, но здоров. И... Сейчас я вам расскажу. 298. Это спрей. Раз. Она не сумеет сейчас. Если найду чек. Нашел чек. Оренкосерп. 282, блядь. Это я сказал, 298. Астрасепт. 138. Это единоцит. Тоже для города. Без забав. 296 рублей. Больше ничего не выписали. Вот так про ковида теперь выключили. Пришла врач, и детской поликлиники мы вызвали потому что ему еще 18 лет, ребеночек. Горло очень сильно болит, жаловался ночью сегодня, что надо срочно лечить. Ну ты, покажи, Антош, да ты псих! Тебе пора врачу лечиться. И думаю, русский врач здесь уже не поможет. Это твое мнение. Что интересно, второй раз он заболел. Второй раз. Сначала, наверное, дельта была, но в ноябре вот, Трех месяцев не прошло И это, видимо, микрон Ну, врач так сказала Типичный, говорит, случай Резкая бурь в горле Очень сильно болит он, даже, Хотя, в общем-то, он стерпеливый табач Но ну, болит сильно а В горле ничего нет налета Она даже сказала, что не красный Я вчера смотрел Красновато. Ну, видимо, отечность есть такая. И ПЦР, ой, не ПЦР, это просто экспресс-тест положительный. ПЦРы теперь, наверное, и не делают. Вот, может быть, потом, когда пойдет на поправку, мы сходим, сделаем ПЦР. А сейчас ходить в поликлинику, еще что-нибудь там подхватить и кого-нибудь заразить. Нет никакого смысла. <свист> в общем, повальная у них сейчас идет в школах. Школы, кто во что-то раз... Но ехать дальше нельзя. Вообще а нельзя. Карантин по вирусу. Значит, одним можно, а другим нельзя. Что их вирус не возьмет? И их возьмет. Просто их, но их. Не жалко. <свист> у моего сына класс сразу отправили, как кто-то один заболел. <свист> Потом неделю они посидели только вышли их опять сразу же отправили потому что еще один заболел а теперь уже его них много болеет. в общем вещь действительно очень заразная вот а у Федины двоих георгий сестры э, не отправляли их пока всего четверо не пришли на учебу остальные заболели и все вот она, она тоже э, сестра заболела обратно а нет пока у -у -у, немножко заболеет мы тоже пока не болеем. У меня жена в ноябре болела. А сегодня заразилась. А сейчас, ну, пока симптомов ни у кого нет. Я ни разу не, не болел. Я сделал две прививки спутника. Ну, двойную как бы. И потом спутник. Лайк еще вакцинацию Вот. Такой, видимо, иммунитет у меня выработался. Ну, посмотрим вот сейчас, как я. С этим смогу не заразиться, не хотелось бы, в этом году я не, не привился от гриппа, не, не знал, что надо до 1 декабря, 2 декабря пришел, а они говорят, что прививочная компания от гриппа прошла, вот, до свидания. Убой привитый человек, он может заболеть. То есть прививка, ну, это, что это что такое? Это защита от осложнений. Все. Это не защищает вас от заболеваний. Вот еще купил форцидин. 125 рублей. Быстро растворимые 10 таблетка. Я тебе рубль дал. Дал. За кефиром послал. Послал. Кефира не было? Не было. Где я деньги, Лебовские? Так, сейчас я вам покажу, как наши доблестные коммунальные службы работают. Я без иронии. Действительно, называют восхищение, как они на пятом этаже, в такой пол штурах, лопатами. Остановил он. с собачкой вышла. ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в башка попадет, совсем мертвый будет. Ходим. А то снег в башка попадет. Господи, прости нас всех, благослови и постарайся сделать так, чтобы, во-первых, все обошлось, а во-вторых... Некогда, господин пастор, некогда, пора начинать! Мы еще живы!